Добрый день, уважаемые дамы и господа. Прежде всего хотел бы поблагодарить президента Соединенных Штатов, господина Буша, за то, что он откликнулся на предложение встретиться здесь, в Сочи, чтобы подвести своего рода итог почти восьмилетней совместной работы. И думаю, Джордж согласится со мной, этот диалог в целом является положительным. Еще со времени первой нашей встречи в. В Любляне в 2001 году между нами установились открытые, искренние отношения. Это позволило сразу, без всяких проволочек, условностей, перейти к обсуждению наиболее актуальных вопросов мировой и двухсторонней повестки. Этот диалог не всегда идет просто вы это хорошо знаете. Между нашими странами были и остаются пока... Разногласия по целому ряду вопросов. Вместе с тем поиск общих знаменателей продолжается. Тем не менее нам, Джорджем, я уже об этом сказал, удалось построить работу так, чтобы расхождения по одним вопросам не оказывали негативного влияния на состояние дел в целом на других областях, где у нас есть продвижение вперед и сближение позиций. Тем самым укреплялась устойчивость всей конструкции российско-американских отношений. Готовя сегодняшнюю встречу и в ходе нее, мы провели своеобразную инвентаризацию основных тем, стоящих в российско-американской повестке дня. Здесь, в Сочи, приняли декларацию о стратегических рамках. Конечно, она не дает абсолютно прорывных развязок по ряду проблем, но на это, собственно говоря, мы и не рассчитывали. Важно, что в документе суммируется все то позитивное, что было сделано за последние годы, будь то в сферах безопасности, нераспространения, включая наши с президентом Бушем инициативы, или в борьбе с терроризмом, в развитии делового партнерства. В декларации отражены и имеющиеся расхождения, прежде всего по военно-политическому досье. Однако важно отметить, что мы подтверждаем готовность работать над их преодолением. Главная речь идет о стратегическом выборе наших стран в пользу развития конструктивных отношений, отношений далеко выходящих за рамки прежней модели взаимного сдерживания. Декларация устремлена вперед, в будущее, и при всех обстоятельствах дает, на мой взгляд, куда более верную оценку достигнутого уровня нашего партнерства, чем это принято считать, следуя стереотипам. Разумеется, мы использовали нашу встречу, чтобы откровенно без протокола обсудить Все злободневные темы Прежде всего те, от которых Зависят стратегическая стабильность И международная безопасность Причем на длительную перспективу Не буду скрывать По самым трудным вопросам был, Одним из самых трудных вопросов Был остается Вопрос противоракетной обороны в Европе Дело конечно не в формулировках Не в дипломатических Постаравшихся не в дипломатическом построении фраз, а в существе проблемы. И хочу быть правильно понятым, в нашем принципиальном отношении к американским планам каких-то изменений не произошло. Вместе с тем, некоторые позитивные подвижки, тем не менее, имеются. Наша озабоченности услышаны американской стороной. Сначала на мартовской встрече в формате 2 плюс 2, а потом и сегодня в разговоре с президентом Бушем нам был... Предложен набор мер, мер доверия и транспарентности в сфере противоракетной обороны. И мы чувствуем, что президент Соединенных Штатов настроен серьезно и искренне хочет эту проблему решать. Мы такой настрой всячески поддерживаем. В принципе, адекватные меры доверия и транспарентности могут быть найдены. Они будут важными и полезными в решении вопросов подобного рода то есть появляется поле для совместной работы мы к ней готовы что же касается конкретики американских предложений об этом говорить пока рано это еще дело экспертов довести эти предварительные договоренности до технических деталей и окончательных решений поэтому представленная нами мне еще в прошлом году альтернатива Остается в силе, мы надеемся, что она тоже будет предметом обсуждения в будущем. Что касается стратегических наступательных вооружений, то и здесь остаются некоторые расхождения в базовых подходах. И, конечно, мы с США за продолжение процесса ядерного разоружения. И здесь нужно тоже искать точки соприкосновения. В прошлом году в Кинегманпорте мы с господином Бушем договорились о начале работы над новым соглашением призванным заменить договор о СНВ, действие которого истекает в 2009 году, Условились, что при этом необходимо сохранить все полезное и нужное из режима договора о СНВ. Будем работать над этим дальше. Понятнее, понятны наши озабоченности с двух сторон в сфере развития новейших технологий. И очень надеюсь на то, что специалистам удастся выйти и здесь на определенные договоренности. Говорили также о да все, разумеется, о расширенческой политике НАТО. Говорили очень откровенно, предметно. И, э, во всяком случае, я удовлетворен тем, что наши партнеры нас внимательно слушают. И надеюсь на то, что и здесь мы тоже будем добиваться какого-то взаимопонимания конечно в сочинской декларации нельзя было обойти стороной наше сотрудничество в деловой сфере мы подтвердили обоюдное стремление добиться скорейшего вступления россии во всемирную торговую организацию на коммерчески обоснованных условиях не подрывающих российские экономические интересы в этой связи рассчитываем что США уже в текущем году выведут Россию из-под действия пресловутой поправки Джексона Венника и установят с нами так называемые «постоянные нормальные торговые отношения». Мы также подтвердили стремление укреплять наше взаимодействие по линии деловых структур. Актуальной задачей остается и завершение работы над новым межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций. Другим важным направлением сотрудничества является энергетика здесь тоже есть хорошие наработки. Надеемся на дальнейшее развитие нашего энергодиалога, его наполнение перспективными проектами, которые соответствуют громадному потенциалу двух наших стран. Это моя последняя встреча с Джорджем в качестве президента России. И, пользуясь случаем, хочу вновь сказать и подтвердить, мне всегда было приятно и интересно работать с американским президентом. Неизменно всегда оценил... В нем высокие человеческие качества, честность и открытость, умение слушать собеседника, и это дорого стоит. Все эти годы нами двигало искреннее стремление укреплять партнерство и взаимопонимание двух великих народов, открыть новые горизонты для сотрудничества. И я очень благодарен Джорджу за то, что на этом пути нам многое удалось сделать при его непосредственном, при его непосредственном участии и поддержке. Спасибо. Большое спасибо, Владимир. Спасибо за ваше предложение. Вчера был замечательный абсолютно ужин и замечательная, замечательная музыка. Большое спасибо Спасибо также за то, что вы нам рассказали о Олимпийских играх. Я уверен, что те, кто живет здесь, они действительно с нетерпением ожидают ваших побед на Олимпийских играх. Желаю вам всего самого лучшего там. И, может быть, вы меня в качестве гостя пригласите туда. И мы много времени потратили на то, в наших отношениях, в то, чтобы избавиться от холодной войны. Она закончена. Она закончилась уже. И фундаментальный вопрос в наших отношениях – это можем ли мы работать вместе и оставить предел в прошлом холодную войну. И некоторые в Америке в России думают, что холодная война еще не закончилась. И иногда это осложняет наши отношения. Но очень важно думать стратегически, стратегическими категориями, не зацикливаться на прошлом, продвигаться вперед по повестке дня. Так что... Мы в предыдущие годы многое сделали для того, чтобы работать вместе и чтобы найти возможность, а, даже там, где мы не соглашаемся, тем не менее, вести себя дружески. И нам во многом это удалось. Спасибо вам также за вашу открытость. Это были очень хорошие отношения сегодня. Во время подписания этой декларации о стратегических рамках, это действительно показывает глубину и ширину наших отношений. Отношений. И это показывает, что если действительно прилагаются большие усилия, то можно действительно найти подходы, найти возможности сотрудничать. Этот документ говорит об, об уважении к правам человека, уважении к разнообразию экономической политики и других элементах. И там, где мы согласились, например, работать вместе, это про. И нам, конечно, еще многое остается сделать работы, чтобы увидеть российскую сторону, что эта система не направлена на Россию, против России. И мы сегодня согласились о том, что Россия и США хотят создать систему для того, чтобы реагировать на потенциальные ракетные угрозы, и чтобы Россия, Европа и США участвовали в этом как равные партнеры. Это очень важное стратегическое видение, очень мощное видение. И Владимир Путин впервые его высказал в Кинебанкварте в штате Мэйн. И для тех, некоторые из вас, наверное, помнят о, этот момент. И именно на это мы опираемся. То есть взять вот это видение которое мы обсудили в Кеннебанпорте, и перевести его в форму документа. И мы в этой администрации, и будущая администрация США будет работать с будущей администрацией России над этим очень важным вопросом. Для того, чтобы реагировать на эти э, угрозы, э, создаются системы в Польше и в Чехии, и президент Путин высказал озабоченности этим и мы знаем его позицию и я это ценю и мы тоже этим озабочены Россия, разумеется, также понимает что мы предложили определенные меры транспарентности, укрепления доверия и Россия сказала, что если эти меры будут согласованы и реализованы то они действительно несут важный вклад в то, чтобы снять российские озабоченности потому что если есть какие-то сомнения в том, что эта система направлена против него, я считаю, что чем более транспонентны мы, чем более мы открыты, чем более мы делимся технологической информацией, тем скорее, тем больше будет возможности, что все, кто задействован в этой системе, поймут, что это возможность действительно справляться с угрозами 21 века такими, как угроза, исходящая с Ближнего Востока или из других регионов. И этот документ показывает, что по некоторым направлениям мы согласны, по некоторым нет, но что мы можем работать вместе в будущем для того, чтобы остановить распространение опасного оружия. И я благодарен за то, что Братиславская инициатива по ядерной безопасности реализуется. Это важная инициатива. Нам нужно то, что мы работаем вместе, что мы вместе Боремся, боремся против ядерного терроризма. В этой области также э, есть важная инициатива, в которой Россия и э, США Делают очень важную работу. Мы также говорили о, о том, насколько я ценю то, что Россия сделала в отношении Ирана. Если Россия сказала, что Иран может иметь ядерную программу гражданского направления, Россия сказала, что она предоставит Ирану топлива, которое они смогут... Что, что, что Ирану не нужно обогащать. это Я считаю, что это важная инициатива. Я это очень ценю, потому что нужно действительно обеспечить, чтобы этот режим уважал международные обязательства. И мы ожидаем, что так это и будет. Мы также говорили о сторонних переговорах коротко с Северной Кореей. И мы считаем, что ä, должно быть продвижение в этой области. Мы говорили о борьбе с террором. Ä, как Россия, так и Соединенные Штаты были жертвами террористических атак. И мы считаем, что действительно президент Путин лучше многих понимает, угрозу радикализма и то, что это может вылиться в жертву среди мирного населения. Я помню, как мы а, обсуждали эти вопросы. Спасибо за то, что вы действительно приложили большие усилия к тому, чтобы бороться против террористов, против финансирования террористов. Это очень важная, очень важная работа, и у нас улучшаются отношения в этой области. Владимир и я также говорили об экономическом сотрудничестве, и я поддерживаю усилия России и по присоединению к ВТО. Поддерживаю э, Россию в том, чтобы э, присоединиться к ОЭСР, э, к тому, чтобы вывести ее из-под действия э, поправки Джексона мейника Тогда действительно э, выйдет на новый уровень наши отношения. И я напоминаю Конгрессу, что это в наших интересах это сделать. Так что мы во многом понимаем друг друга, мы у нас есть такое понимание, это действительно последняя наша встреча в качестве президентов, но надеюсь, что не последняя встреча нас как людей. Тут, конечно, есть элемент ностальгии во всем этом. Это как раз такой момент, который просто э, демонстрирует, что действительно жизнь продолжается. И что мы, я уже разговаривал с избранным президентом России, это была хорошая встреча. Я рад, что была такая возможность у нас встретиться. И я надеюсь, что в оставшееся время моей администрации я буду с ним работать. Спасибо за ваше гостеприимство, за вашу дружбу. Спасибо за то, что у меня была возможность провести еще одну пресс-конференцию с вами. Uh we'll представитель Associated Press. Please. Uh, please Президент Путин, президент Буш высказал мнение о том, что не совсем понятно, кто будет заниматься российской внешней политикой, когда вы станете премьер-министром. И он спросил, кто будет представлять Россию на заседаниях восьмерки, кто действительно является главным и кто будет представлять Россию на совещаниях восьмерки. восьмерки. И семь лет назад, господин президент, вы сказали, что вы заглянули в душу президента Путина и сочли, что ему можно верить. Скажите, пожалуйста, а произошло ли то же самое с тем, кто станет президентом после Путина? Да, действительно, я так считал. Нет, я спрашиваю насчет его, того, кто будет президентом после него, насчет избранного президента. Что касается внешней политики российской, в соответствии с конституцией страны, внешнюю политику определяет президент и этим будет заниматься вновь избранный президент российской федерации Дмитрий Анатольевич Медведев он и будет представлять Россию на всех важнейших международных форумах в том числе и на восьмерке я еще раз хочу подчеркнуть что за все годы предыдущие годы работы в качестве главы администрации президента Российской Федерации, первого вице-премьера российского правительства, будучи членом Совета безопасности России, господин Медведев был одним из авторов российской внешней политики. Он полностью находится в материале текущих дел и в том, что касается наших стратегических планов. Поэтому это будет партнер Надежный, солидный, знающий предмет и готовый к конструктивному диалогу при приоритете, разумеется, национальных российских интересах. Не знаю, если что добавить к тому, что я сказал. Что касается вашего покорного слуги, если я действительно буду председателем правительства, то у правительства достаточно... Забот, проблем, вопросов. Прежде всего, они лежат в сфере экономики и решения социальных задач. А это именно такие вопросы, которые прежде всего волнуют и беспокоят рядового гражданина каждой страны, в том числе и нашей страны, Российской Федерации. И я намерен сосредоточить свое внимание и все свои усилия на решение именно этих задач. Yeah. И что касается того, что я хотел сказать... О президенте путине я хочу сказать что я думал что он будет человеком который не будет высказывать откровенно что он думает очень часто бывает что вы смотрите в глаза человеку в политике а он говорит не то что думает но он как раз говорил то что он думает так что он всегда был очень правдив и для меня это единственный метод нахождения общих области согласия и вот так вы решаете споры и так и так далее. Я встретился с ним вот только что с избранным президентом на 20 минут, и мне показалось, что он прямолинейный человек, человек, который будет говорить, что думает, но он не президент еще. Сейчас господин Путин президент, так что а, в нашей беседе он а, уважал, разумеется, с большим уважением высказался о том, что он ждет момента, когда он формально станет президентом Российской Федерации, тогда он будет действовать в качестве президента. Так что мои первые впечатления, очень позитивные, очень умный человек. Я его до этого встречал в Крофорде, и он был в Белом доме, и с Владимиром, и сам приезжал, но у нас не было. Мы с ним не обсуждали какие-то вопросы. Но что касается моих наблюдений, он понимает, что есть определенный протокол формальный, регулирующий поведение. Он сейчас готовится к тому, чтобы занять место президента, но не будет действовать в качестве президента, пока он таковым не станет официально. Так что вы можете записать, что он на меня произвел впечатление, и я надеюсь, что мы с ним будем хорошо работать. первый вопрос господину путину владимир владимирович из декларации понятно что вы говорили по про и что озабоченности остаются то есть проблемы касающиеся третьего позиционного района в европе не сняты и вопрос господину бушу сумеете ли вы вы говорите о транспарентности сумеете ли вы убедить ваших коллег в польше и чехии быть так же транспарентными какими собираетесь быть вы в этих вопросах вопрос спасибо да, действительно, мы не решили всех проблем, связанных с противоракетной обороной и с третьим позиционным районом в Европе. Но я уже об этом говорил, и сегодня мы еще раз убедились в том, что наши американские партнеры не только понимают наши озабоченности, но действительно искренне стремятся к тому, чтобы их снять. Это первое. Второе, у меня есть. Такой осторожный оптимизм в том, что касается окончательных договоренностей. Мне представляется, что это возможно. Но а, диалог, как обычно, в деталях кроется. И вот здесь важно, чтобы на экспертном уровне наши специалисты договорились о том, что это будут за меры доверия и как они будут реально осуществляться на практике. Это самое главное. А, ну и, наконец, третье. На что я бы хотел обратить внимание И э, Джордж об этом упомянул Он упомянул о том, что Хотелось бы, чтобы мы работали вместе Над этими системами Это, на мой взгляд, самое важное И если нам удастся э, На экспертном уровне А затем на политическом Выйти на совместную работу По глобальной системе ПРО Так, как мы сейчас это делаем э, И договариваемся по, Про театр военных действий в Европе. Если нам удастся выйти на такую же совместную работу по глобальной системе PRO, это было бы самым главным, самым важным результатом всей нашей предыдущей работы. Да, да именно то, что он сказал, это абсолютно правильно. И прежде всего мы должны наработать такой вот запас доверия для того, чтобы нам можно было сотрудничать сначала на региональном, потом на глобальном уровне, потому что в наших интересах, потому что одна из озабоченностей состоит в том, что они считают, что система направлена против них, и они, соответственно, что-то делают по этому поводу. То есть они тратят деньги для того, чтобы, сказать, защититься и так далее. Я считаю, что это оборонительно не на Вступательная система нам много еще сделать нужно работы, чтобы убедить экспертов в том, что эта система не направлена против России. Она предназначена для того, чтобы справляться с угрозами, которыми сталкиваемся мы все. И вот это видение глобальной системы, это то, что я э, решительно поддерживаю. Мы вместе работаем над этим. Разумеется, еще много работы нужно сделать. И вот был вопрос насчет Чехии и Польши. Очень важно, чтобы лидеры в этих странах, я с ними обсуждал. Эти вопросы, чтобы они понимали, что Россия – это не враг. Россия – это страна, с которой нам нужно работать. И нужно будет также решать трудные вопросы. Транспонентность потребует не только, скажем, докладов. А транспонентность потребует настоящей открытости по поводу системы. У меня с этим никакой проблемы нет. У меня нет проблемы с тем, чтобы делиться технологиями и информацией. Для того, чтобы обеспечить, чтобы все будут понимать, что эта система – предназначена для того, чтобы а, она направлена против а, возможности единственного пуска ракеты или двойного пуска ракеты для того, чтобы защитить нас. Она не предназначена для того, чтобы каким-то образом сдерживать Россию, Россию в плане многочисленных боеголовок, которые могут быть запущены Россией. Так что мы работаем над этим вопросом и мы рассказали о видении вот нашей этой системы с тем, чтобы она была в интересах и России, и США. Спасибо за вопрос. Представитель Прейтерс. Спасибо. Господин президент, ваше совместное заявление о ПРО, оно все еще... А, там еще не обозначено согласие России или признание России, России этой системы. Скажите, пожалуйста, а, что касается новая американская администрация. Может, она даже не будет ее поддерживать, yeah. эту систему. А господин Путин, скажите, пожалуйста, что нужно, чтобы вас убедить в том, что эта система не является угрозой для российской безопасности, и как ответит Россия на то, что Соединенные Штаты все еще будут иметь эту систему, и то, что Украина и Грузия будут тягиваться в НАТО. Я только что рассказал, как далеко мы продвинулись по этому вопросу. Это концепция, о которой я говорил с Владимиром некоторое время назад. И мы действительно далеко продвинулись. Прочитайте документ, прочитайте, что там написано. Там совершенно ясно говорится о стратегических отношениях. Там говорится о необходимости транспонентности и мер укрепления доверия. Это действительно очень хорошая возможность. Для того, чтобы создать определенные рамки, в которых э, наши, э, э, наши страны смогут работать вместе. И я должен, я должен сказать, что нам, разумеется, необходимо защищать друг друга. Я я понимаю, что для господина Путина это вызывает, вызывает озабоченности. И мы знаем, что, что это не произойдет внезапно, что я не смогу за одну секунду его, его убедить в этом. Но нам нужно будет работать в этой, в этой области. И я, я считаю, что это что очень хорошо. И я действительно очень много занимался этим вопросом я знаю как далеко мы продвинулись в этой области Значит, что может убедить Россию в том что эта система не направлена против нашей страны? отмечу несколько элементов первое самое лучшее это совместная работа над глобальной ПРО с равным демократическим доступом к ее управлению это то собственно говоря о чем сейчас Джордж говорил когда сказал о том, что и на технологическом уровне может быть обмен информацией, может быть совместная работа. Вот если мы выйдем на такую совместную работу, повторяю, с равным демократическим доступом к управлению системой, то это самая лучшая гарантия безопасности для всех. Если этого пока сделать не удается, то мы будем настаивать на том, чтобы те системы, на... Та транспарентность, о которой мы сегодня говорим. И система мер контроля была очевидной, объективной и проводилась в постоянном режиме, как техническими средствами, так и с помощью личного наблюдения экспертов, которые должны присутствовать на этих объектах. Постоянно. Это ответ на первую часть вашего вопроса. Что касается расширения НАТО, то мы сегодня об этом достаточно подробно говорили. Я еще раз, Джордж изложил позицию Российской Федерации по этому вопросу. На мой взгляд, для того, чтобы улучшать отношения с Россией, нужно не втягивать туда бывшие республики Советского Союза, военно-политический блок, а улучшать отношения с самой Российской Федерацией. Развивать отношения с самой Россией. И тогда действия блока по тем или другим направлениям не будут, может быть, через несколько лет восприниматься так остро у нас в стране, как это происходит сегодня. Ну а расширение техническое, простое расширение НАТО, на мой взгляд, это все-таки политика в старой логике, когда Россия воспринималась еще как минимум, как противник. Но это уже сегодня не так. Неспособность сменить тему, как говорил Черчилль, это признак радикализма. Коллеги, заключительный вопрос. Наташа, Независимая газета, пожалуйста. Добрый день, Независимая газета, Наталья Миликова. У меня вопрос сначала к обоим президентам. Вы говорили о том, что сегодня и вчера вы подводили итоги восьми лет вашей совместной работы. И я хочу спросить вас: все-таки, вот если оценивать вашу работу, вот что было больше плюсов или минусов? И все-таки, вот скажите, что вы добились и какие конкретные вещи вы оставляете для своих преемников? И на ваш взгляд, вот реально, стал ли мир э, безопаснее, и как российско-американские отношения повлияли на мировую политику? И у меня еще вопрос к президенту Соединенных Штатов Америки. Вот вы сегодня встречались с избранным президентом России Дмитрием Медведевым. Вы говорили сейчас, как, какое впечатление произвело на вас, произвел на вас новый президент России. Я хочу спросить вас, а вы каким-то образом обговаривали ваши будущие контакты до конца этого года? Спасибо. Я позволю себе начать отвечать на ваш многоплановый вопрос. Стало лучше или хуже? Вообще всегда хочется большего и лучшего. Не будем при этом забывать, что лучшее враг хорошего. Давайте вспомним, как мир балансировал на грани ядерной катастрофы, скажем, в период Карибского кризиса. И давайте посмотрим на отношения между Соединенными Штатами и Россией сегодня. Такого и представить себе сегодня невозможно. Я полностью согласен с Джорджем, когда он говорит, что Россия и Соединенные Штаты не рассматривают уже друг друга как врагов и противников как минимум рассматривают друг друга как партнеры и э, я считаю, что это очень важно да, у нас еще много нерешенных проблем да, у нас есть разногласия по весьма чувствительным направлениям нашего взаимодействия но при этом мы все-таки находимся в себе силы и желание искать развязки и как показывает наша сегодняшняя встреча мы способны добиваться положительных результатов, поэтому в целом и борьба с терроризмом международным борьба с нераспространением оружия массового уничтожения ракетных технологий, борьба с международной преступностью и наркоугрозой все это вместе конечно создает надежную базу взаимодействия не только между Соединенными Штатами и Россией, но является важным фактором в деле международной безопасности. Если мы к этому прибавим еще и расширяющиеся экономические связи, то станет ясно, что за последние восемь лет мы немало сделали для того, чтобы улучшить отношения между нашими государствами и ситуацию в мире в целом. Да, я согласен с этим ответом. И во-вторых, я сказал избранному президенту, что я его вижу в Японии, на заседании восьмерки и пока что это единственное что вот, вот в плане организационном то что мы обсуждали и я закончу оставшийся мой срок президентства и, и, и, и разумеется президент Путин закончит свой срок президентства я думаю что мы встретимся с, с, с, с избранным президентом в Японии это запланировано. спасибо